Небольшой экскурс в дело. Здорово. Слушай, тут такое дело. У меня до дня рождения осталась ровно неделя. А я хочу себе подарок в виде тысячи подписчиков на канале. В смысле ты не подписан? Охренел? То есть ты зашел послушать песню и не подписываешься? Так что вот от меня просьба подписаться, лайкосик, делиться с друзьями. Усек? Надеюсь, что усек. И да, данный трек вы сможете послушать везде, абсолютно везде, от Яндекс Музыки и iTunesа до Spotify. А. Приятного вам прослушивания. Зимний век, крем, твой мир, из моего окна. Верить во весь этот мир. Похожий на сун, он вечный скрывающий сумрак Может быть я просто не сломнён Твоей красотой и местной Жалко что ты та ещё стерва и стерва Помешанная на деньгах Мы с тобой ой, вместе, ты не забудь, что делаешь кусок теста, Булка без вкуса, те ресла, так зачем ты ломаешь? Кайф и детства не детства. мы с тобой вместе Ты не забуешь, что делаешь кусок теста Булка без вкуса, не ресно, так зачем ты ломаешь? Кайф и детства из детства Бегу куда-то далеко вдаль От твоей зоны комфорта Сделала меня раба в интерьере Зачем тебе это было надо? Ну тупая ты шалава Скажу тебе лишь просто молчи А сей, суки ты едет крыша Вовка, Вовка Не смущает тот факт, что твои руки колка Мечутся иголками звонко Недолюбливаем мы с тобой ой, вместе Ты не забудешь, что делаешь кусок теста Булка без вкуса, не и депресно Так зачем ты ломаешь здесь? Ч ⁇ ты ломаешь кофе из детства, из детства, из детства?